Спущусь я завтра тихо с горочки Шестой троллейбус тут как тот Я помню точно, что по праздникам Билетов просто не беру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 В парке бродят парочки А музыка всю ночь слышна И мы с друзьями очень смелые с стайками туда На танцплощадке там, где ревушка. Мы танцевали до утра Потом спешила, торопилась я Ведь дома бабушка ждала Бабушка